приветствую на канале шарабара нам известно множество различных крылатых выражений они же афоризмы но как часто вы задумывались о а, собственном? откуда они вообще пошли такие кому пришла в принципе в голову идея их использования в том ключе который нам известен который дошел до наших дней и насколько некоторые из этих афоризмов старые давайте же попробуем разобраться Козел отпущения. История этого выражения такова. У древних евреев существовал обряд отпущения грехов. Священник возлагал обе руки на голову живого козла, тем самым как бы, ну, перекладывая на него грехи всего народа. После этого козла изгоняли в пустыню. Бальзаковский возраст. Выражение возникло после выхода в свет романа французского писателя Оннуре де Бальзака 30-летняя женщина». Употребляется как характеристика женщин в возрасте от 30 до 40. Белая ворона. Выражение это как обозначение редкого, резко отличного от остальных человека. дано в седьмой сатире римского поэта Ювенала. Рок дает царство рабам, доставляет пленным триумфы. Впрочем, счастливец такой реже белой вороны бывает. Деньги не пахнут. Выражение возникло из слов римского императора Веспасиана, сказанных им, как передает в его жизнеописании Святоний, по следующему поводу: когда сын Веспасиана Тит упрекнул отца в том, что он ввел налог на общественные уборные, Веспасиан поднес к его носу первые деньги, поступившие по этому налогу, и спросил, пахнут ли они. На отрицательный ответ Тита Веспасиан сказал: и все-таки они измачи. Драконовские меры. Так называют непомерно суровые законы по имени Дракона, первого законодателя Афинской Республики. В ряду наказаний, определяемых его законами, видное место будто бы занимала смертная казнь, который карался, например, такой проступок, как кража овощей. Угу. Существовало предание, что законы эти были написаны кровью. В литературной речи выражение «драконовские законы» либо «драконовские меры» наказания укрепились в значении суровых жестов законов. Желтая пресса. В 1895 году американский художник график Ричард Аутколд поместил в ряде номеров нью-йоркской газеты The World серию фривольных рисунков с юмористическим текстом. Среди рисунков был изображен ребенок в желтой румашонке, которому приписывались разные забавные высказывания. Вскоре другая газета, New York Journal, начала печатать серию аналогичных рисунков. Между этими двумя газетами возник спор из-за права первенства на «желтого мальчика». В 1896 году Эрвин Уордмен, редактор New York Press, напечатал в своем журнале статью, в которой презрительно назвал обе конкурирующие газеты «желтой прессой». С тех пор выражение стало крылатым. «Бумага все стерпит, либо бумага не краснеет» выражение восходит к римскому писателю и оратору цицерону в его письмах к друзьям встречается выражение epistola non erbestos письмо не краснет то есть письменно можно высказывать такие мысли которые стесняются высказывать устно а потом пришел фрейд да «Все свое ношу с собой». Выражение возникло из древнегреческого предания. Когда персидский царь Кир занял город Приену в Ионии, жители покинули его, унося с собой самое ценное из своего имущества. Лишь Биант, один из семи мудрецов, уроженец Приены, ушел с пустыми руками. В ответ на недоуменные вопросы своих сограждан, он ответил, имея в виду духовные ценности «Все свое ношу с собой». Это выражение часто употребляется в латинской формулировке, принадлежащей Цицерону. «Омниомиоми». Comporto. Непутевый человек. Старину на Руси путем называли не только дорогу, но еще и разные должности при дворе князя. Путь сокольничий, ведающий княжеской охотой, путь ловчий, совой охотой, путь конюшей, экипажами и лошадьми. Бояри всеми правдами и неправдами старались заполучить у князя путь, то бишь должность. А кому это не удавалось, а тех с пренебрежением отзывались «непутевый человек». Звездный час. Выражение Стефана Цвейга из предисловия к его сборнику исторических новел «Звездные часы человечества». Цвейг поясняет, что он назвал исторические мгновения звездными часами потому, что подобно вечным звездам они неизменно сияют в ночи забвения и Италена. Из двух зол избрать меньшее. Выражение, встречающееся в сочинениях древнегреческого философа Аристотеля, Никомахова Этика, в форме «Меньше из зол надо выбирать». У Цицерона в сочинении об обязанностях сказано «Следует не только выбирать из зол меньше, но и извлекать из них самих то, что может в них быть хорошего». «Делать из мухи слона». Выражение принадлежит к числу древних. Оно приводится к греческим писателям Лукианам, который свою сатирическую похвалу «Мухи» заканчивает так. «Но я прерываю мое слово, хотя много еще мог бы сказать, чтобы не подумал кто-нибудь, что я, по пословице, делаю из мухи слона». Водить за нас. Видно, дрессированные медведи были очень популярны. Цыгане водили медведей за продетое в нос кольцо. И заставляли их, бедолаг, делать разные фокусы, обманывая обещанием подачки. Обманывать-то зачем? Сволочи. Видимо, политики в душе были. Точить лясы. Лясы, или же балясы, это точенные фигурные столбики перил у крылечка. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала точить балясы означало вести изящную, причудливую, витиеватую, как балясы, беседу. Но умельцев вести такую беседу к нашему времени становилось все меньше и меньше. Вот и стало это выражение обозначать пустую болтовню. Лебединая песня. Выражение употребляется в следующем значении. Последнее проявление таланта. Основанное на поверье, будто лебеди поют перед смертью, оно возникло еще в древности. Свидетельство об этом находится в одной из басень Эзопа. Говорят, что лебеди поют перед смертью. Львиная доля. Выражение восходит к басне древнегреческого баснописца Эзопа «Лев, лисица и осел», сюжет которой «Дележ добычи среди зверей» был после него использован Федором, Лафонтеном и другими баснописцами. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Цитата из драмы Шиллера «Заговор Феско в Генуе». Эту фразу произносит Мавр, оказавшийся ненужным после того, как он помог графу Фиско организовать восстание республиканцев против тирана Генуи Дожа Дурия. Эта фраза стала поговоркой, характеризующей циничное отношение к человеку, в услугах которого больше не нуждаются. Молчание знак согласия. Выражение римского папы Бонифиция VIII в одном из его посланий, вошедших в каноническое право это свод постановлений церковной власти. Выражение это восходит к Софоклу, в трагедии которого Трахинянке сказано: Разве ты не понимаешь, что молчанием ты соглашаешься с обвинением? На седьмом небе выражение, означающее высшую степень радости, счастья, восходит к греческому философу Аристотелю, который в сочинении «О небе» объясняет устройство небесного свода. Он полагал, что небо состоит из семи неподвижных кристальных сфер, на которых утверждены звезды и планеты. Новое – это хорошо забытое старое. В 1824 году во Франции вышли мемуары модистки Марии Антуанетты мадемуазель Бертен, в которых она эти слова сказала по поводу подновленного ею старого платья королевы. Кстати, на самом деле, ее мемуары – это подделка. Их автор – Жак Пеше Просто держу в курсе. Мысль эта была воспринята как новая только потому, что она была хорошо забыта. Уже Джеффри Чоссер сказал, что нет того нового обычая, который не был бы старым. Эта цитата из Чоссера была популяризирована книгой Вальтера Скотта «Народные песни Южной Шотландии».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 Восникло это выражение в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом желании и пуха, и пера, результаты охоты можно сглазить. Перо в языке охотников означает птица, пух – это звери. В давние времена охотник, отправляющийся на промысел, получал это напутствие, перевод, скажем так, которого выглядит примерно следующим образом. «Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть расставлены тобою силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма»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 «О мертвых или хорошо, или ничего» выражение, часто цитируемое по-латыни не унизи Бене», по-видимому, восходит к сочинению Диогена Лаэртского «Жизнь, учение и мнение прославленных философов», в котором приведено изречение одного из семи мудрецов – Хилона «Об умерших не злословить». О святая простота это выражение приписывается вождю чешского национального движения яну гусу приговоренный церковным собором как еретик к сожжению он будто бы произнес эти слова на костре когда увидел что какая-то старушка но по другой версии крестьянка в простодушном религиозном усердии бросила в огонь костра принесенный ею хворост однако биографы гусса основываясь на сообщениях очевидца в его смерти отрицают факт произнесения им этой фразы церковный писатель турани Руфин, в своем продолжении истории церкви Евсевия сообщает, что выражение «Святая простота» было произнесено на Первом Никейском соборе в 325 году одним из богословов. Выражение это часто употребляется по-латыни «О санктас имплицитес» – «Око за око, зуб за зуб». Выражение из Библии, формула закона возмездия – «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб». Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Знать всю подноготную. Выражение связано со старинной пыткой, при котором обвиняемым загоняли под ногти иглы или гвозди, добиваясь признания. Платон мне друг, но истина дороже. Греческий философ Платон в сочинении Фидон приписывает Сократу слова. «Следуя мне, меньше думая Сократе, а больше об истине». Аристотель в сочинении Некомахова Этика, полемизируя с Платоном и имея в виду его, пишет. Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине. Лютер говорит, Платон мне друг, Сократ мне друг, но истину следует предпочесть. Само же выражение, Амикус Плато, Амика Амикавиритас, сформулировано Сервантесом во второй части 51 главы романа Дон Кихот. После дождичка в четверг, русичи чтили среди своих богов главного бога, Грома и Молнии, Перуна. Ему был посвящен один из дней недели, четверг, кстати, интересно, что у древних римлян четверг был также посвящен латинскому Перуну, ну, Юпитеру. Опять же, просто держу в курсе. Перуну возносили моление о дожде в засуху. Считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в свой день, то бишь в четверг. А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка «после дождичка в четверг» стала применяться ко всему, что неизвестно когда исполнится. Умывать руки употребляется в следующем значении – устраняться от ответственности за что-либо. Возникло из Евангелия. Пилат умыл руки перед толпой, отдав ей Иисуса для казни, и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего». Колесо Фортуны. Фортуна в римской мифологии – богиня слепого случая, счастья и в том числе несчастья. Изображалась повязкой на глазах, стоящей на шаре или колесе, что подчеркивает ее постоянную изменчивость, и держащий в одной руке руль, а в другой – рог изобилия. Руль указывал на то, что Фортуна управляет судьбой человека. Вот таково происхождение некоторых афоризмов. Во второй части мы продолжим. А пока ставьте, жмите, пишите, в общем, что-то там делайте. А мне же позвольте откланяться. Скоро увидимся.